В следующий раз отдыхали в Сиамском заливе, Азия, Таиланд, город Паттайя в марте. Было жарко, вода теплая, как парное молоко, неприятно, нисколько не охлаждает. Постоянно пивы и приливы. Пляжи в районе города очень грязные, и сама вода грязная, гнутная. Вечером ездили на пляж, расположенный в воинской части. Здесь пляж, конечно, чистенький, удобный, ухоженный культурно красиво вода чистейшая песок шикарный Март месяц в принципе жара стоит тепло вода очень теплая. песок белый все прекрасно но вода очень теплая не освежающая загорать на островах там конечно чистенько уютно пляжи очень чистый и белый песок Об этом тоже дополнительно рассказано в видеоролике, можете посмотреть отдельно. Отдыхающих народу очень много, очень много россиян и путешественников из Китая. как будто бы заброшенные кораблики, но там тоже люди отдыхают и живут.